Россия, Родина, как много в том слове, Данном нам от Бога. В нем синий взор, в руках роса, Невесты русая коса, Ручей студенной, дождь, руманы, И тихая улыбка мамы. Да свет берез, и ландыш белый, И первый снег, такой несмелый, Крик журавлей, и грусть тревога, И бесконечная дорога, Наш первый шаг — Последний сдох И дома отчего порог. Да Волга, Матушка, река Через века и на века. Россия, Родина, Как много в том слове, Данным нам от Бога, Как будто молния в окно. К нам сердце вдруг войдет, Оно, мы с этим словом умираем. И с ним позднее Прорастаем травой, Росой, дождем в лугах, Да белым ландышем в лесах. В тумане криком журавлей, и в синем зоре дочерей, В березах белых и снегах, И волги матушки в волнах, Не дай нам, Господи Иисусе, Произносить то слово в суе, Дано напомнить и любить России быть, России быть.